В спине угол, угол я раскрывай. Вот так, вот так и задержи. У вот. меня там фалы спасла, да? Пока. А по Нет, я тогда не думаю, буду стоять теперь, я просто чувствую, сейчас уже хоть плечо. Люха, шален. А сколько нужно, Варни? Лиц 7 на. Но с 7 лет это вот не вылезая как бы. По-разному можно 7 лет в зале просидеть. Пойд ⁇ м. Да виси, виси, виси, виси. Блин. Серьезно, вот. держи. Лопа, это. Нифига себе. Держи, крути, крути, крути, крути, крути, крути. Крути, крути, крути. Крути, крути. А вот? Будут переход сразу ж